Здравствуйте, меня зовут Анатолий Кохан, я главный редактор всероссийской газеты «Современная школа России». И я хотел бы немножко поговорить о знаниях. В 50-х годах знания были определены как совокупность практических навыков человека. И действительно это так. Но если мы возьмем такую проблему Значит, как стратегия получения знаний, значит, способ мысли, то мы увидим странную вещь. Последний труд, который был написан на эту тему, принадлежал Сократу. Сократ давал метод мысли. Но насколько он сегодня применим, этот вообще метод и вот эти старые знания, когда мы обратимся к трудам Сократа, мы вдруг увидим, что он по-другому понимал само понятие знания. Сократ понимал знание как нечто известное одному человеку, но неизвестное другому. Причем это не были какие-то вещи, связанные с фундаментальными основами значит, этого мира, это были более простые вещи, например, куда человек что-то положил, где он что-то спрятал, вот. и в этом плане мы сегодня работаем совершенно с другой категорией знаний. Мир меняется не меняясь. Но мы не можем однозначно применять знания того или иного периода времени к современной эпохе. К истории, значит, к э, древним рукописям мы часто обращаемся только тогда, когда не можем разобраться в реалиях своей современной жизни. На сегодняшний день мы часто слышим посредством массовой информации о том, что вот такой-то труд, такого-то времени на сегодняшний день очень актуален. Значит, труды, касающиеся демократии. Там, Например, прошлого века, там, или э, тех времен, когда зарождалась демократия, они актуальны сегодня. Но, простите, демократия тогда была совершенно другом. Да, это действительно, это власть народа, в том смысле, что это не власть диктатора, но все эти люди, которые считали себя членами общества, на самом деле владели рабами. И естественно у них были совершенно другие понятия. И современная демократия это нечто абсолютно другое, чем та демократия, которая понималась исторически в той или иной период времени. Мы должны пользоваться современными знаниями, мы должны пользоваться современными технологиями. Только тогда мы получим нужные нам современные результаты. Да, мы сверяем свои достижения с прошлым, но Просто сверяем, мы показываем те вещи, которые мы действи действительно достигли на сегодняшний момент. А сегодня необходимость вообще демократических преобразований состоит совершенно в другом. Не в том, что кому-то не хватает рабов. А в том, что развитие технологий привело такие формы значит, ну, трудовых или созидательных отношений, как рабство в тупик. Вы можете заставить человека сделать что-то. Например, копать каналу. Но зачем? Это лучше сделает техника. Вы можете взять экскаватор. А вот подумать, где копать канал, зачем, что будет потом, как это повлияет на жизнь людей. В современном мире для человека Остается другой функционал. Рутинную работу мы поручаем робототехнике и автоматизированной системе. От современного человека нужно творчество. А получить результаты творчества от человека, которым вы пытаетесь управлять, ну да, можно, но только в тех рамках, в которые вы его поставили. На, само наличие начальника ограничивает человека в его собственном творчестве. Современный инструмент управления, современный социальный инструмент управления, имеет вообще к слову управления очень опосредованное значение. Современные отношения – это сотрудничество. Но это не договор о сотрудничестве. Это когда люди, имеющие разные компетенции, складывают из них одно общее дело. Один общий проект. Причем в этом проекте не является кто-то главным. Каждый главный в своей части, он вкладывает туда свои возможности, свой, на, свой накопленный опыт, свои знания, свое творчество. Это совершенно другой подход к управлению. Если вы хотите жить в современном мире, и пользоваться благами цивилизации, вы не можете занимать место диктатора. Человек должен научиться пользоваться другими людьми. Это современные знания. Те, которые нужно сегодня преподавать и в школах, и в вузах. Это должен знать каждый. И этим занимается современная школа России. Анатолий Кохан. До свидания. До встречи. Удобно так, когда экранчик на себя?